Добро пожаловать в шестой урок курса «Профессиональная аранжировка в электронной танцевальной музыке». И сейчас мы поговорим о том, как создается бас, собственно, в электронной танцевальной музыке. Бас, безусловно, одна из самых важных частей в любом треке, особенно что касается EDM-музыки. Поэтому сейчас мы разберем разные виды баса, какие они, в принципе, существуют. И также мы разберем, как работает ай-и-чейн и что это такое. Для начала хочу сказать, что я лично разбил все существующие басы в электронной танцевальной музыке на несколько основных категорий. Всего их будет 7 штук. И сейчас каждый из этих вариантов мы разберем. Соответственно, тем самым вы сможете при создании своей... Музыки использовать различные варианты этих басовых вариаций, басовых партий, бас-секций, и также вы сможете их каким-либо образом смешивать друг с другом, чтобы получать более интересные результаты. Также в разных жанрах музыки преобладают те или иные типы бас-секции, но... Вы можете на самом деле экспериментировать и а, как угодно их применять. Поэтому давайте начнем. Самый первый тип бас-секции, который я выделяю, я называю вопрос-ответ, а его ключевая идея очень простая. Заключается она в том, что у нас есть некая мелодия. Если вы внимательно смотрели предыдущие видео, то вы уже знаете, что у нас есть, например, мелодия. И мы можем разные ноты этой самой мелодии сыграть разными а, звуками, разными Пресетами разными вообще VST-плагинами. Давайте послушаем вот такую вот зарисовку, и я думаю, вы поймете о чем речь. Я думаю, здесь все предельно ясно. У нас есть бочка, вот она. Обычный прямой бит. Мы это уже разбирали. Есть обычный бас с незамысловатой мелодией. И здесь специально выдержана пауза. И эта пауза заполняется уже совершенно другим звуком, а именно вот таким вот сэмплом. Все. Тем самым у нас как бы вот эта вот э, часть, вот этот вот именно звук задает некий такой вопрос. А вот эти вот э, ноты, вот эти вот басы, они дают как бы некий ответ. Вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Я думаю, так все это можно представить, и это будет достаточно наглядно и достаточно понятно. Это один из таких очень лайтовых примеров, да, как это сделано. Второй вариант, как это может использоваться и где это может использоваться. Начнем с того, что подобный тип бас-секции используется во многих хаусовых треках, допустим, Future House, Future Bounce. Много на самом деле, можно его использовать в огромном количестве стилей. Техно тоже не исключение, ну то есть почти все жанры музыки очень круто э, отзываются на такой именно вариант бас-секции, поэтому я его показываю первым. Также практически всегда он используется в даб-степе, в драм н вот в таких вот жанрах, где очень много различных звуков, совершенно разных, они друг на друга вот так вот накладываются. Давайте послушаем вот такую вот зарисовку, она у нас должна быть на скорости в 150 bpm, э, в темпе 150 bpm. И давайте послушаем. Это очень такая простенькая зарисовка, я специально не стал здесь ничего усложнять, сделал все максимально простым, стандартный такой дабстеповый луп, драм луп, мы это уже делали. И здесь просто-напросто подокиданы вот таким вот образом различные ваншоты баса, которые создает некую такую вот ритмическую басовую составляющую. Именно так, кстати, создается очень часто в именно дабстепе, ну, реально басовая партия. То есть не нужно даже брать какие-то VST плагины. Можно взять просто готовые сэмплы, вот так вот это все понакидать, где-то подрезать их, где-то по питчу сделать выше-ниже. Например, вот здесь конкретно вот этот вот бас-шот. Мне показалось, что звучит высоковато, если ну, вот по умолчанию оставить, как он есть. Поэтому я его транспонировал вот здесь в левом верхнем углу на минус 2 полутона, и он как бы зазвучал, на мой взгляд, лучше. Также здесь срабатывает принципы и техника 1, 2, 1, 3, о которой я уже много раз говорил, я взял, скопировал все то же самое, что уже было, скопировал сюда, поставил и добавил просто еще одну нотку для создания небольшого разнообразия. Вот и все элементарно, просто и очень-очень легко. То же, то же самое вы можете услышать и в drum and bass, да когда там идет один growl bass потом сменяется другим, третьим, пятым, десятым, и в итоге у вас э, какая-то простенькая мелодия, там построенная из нескольких нот, но каждая эта нота звучит разным э, либо VST-плагином, либо разными сэмплами сыграно и в итоге получается более интересное звучание. Поэтому в электронной танцевальной музыке я очень рекомендую именно вот такой вот принцип, он круто работает, то есть здесь вы можете либо комбинировать Работу с сэмплами, либо использовать только сэмплы, либо использовать только MIDI информацию Здесь уже как вам удобней. Окей, здесь, я думаю, все предельно ясно. Дальше второй, пожалуй, такой популярный вариант — это работа с 808. -м. 808 бас — это второй тип баса, который практически всегда используется в трэп-музыке, в, в принципе, в фьючер-бейсе часто используется, и в различных хип-хоп, рэп и всех вот таких вот да, аналогичных жанрах музыки. Давайте послушаем как это здесь работает и я покажу как это все выглядит. Как всегда максимально простенькая зарисовочка, здесь совершенно стандартный драм луп. Мы уже разбирали как это делается и здесь я взял quick sampler и здесь вот идет вот такой вот 808 то есть его вообще можно накрутить самостоятельно внутри синтезаторов но это будет отдельная уже тема именно по работе с Синтезом звука это будет отдельный курс Сейчас не будем заострять на это внимание Потому что вы всегда можете либо, во-первых, взять какой-то пресет Который вы скачали, купили в интернете да, там Для какого-то синтезатора, который будет давать 808 Либо вы можете взять просто обыкновенный сэмпл 808 Вот как видите, название этого сэмпла BWB Wave 4808 То есть это четвертый сэмпл да, 808 баса И, соответственно, звучит он вот так вот это просто да, вот, ну, звук, который вы уже сто раз слышали наверняка. И расстановка у него да, довольно-таки простая. Здесь нет ничего сверхсложного. Некоторые ноты приходятся на удар бочки, некоторые отдельно. Как правило, здесь нет какого-то сильного мудрижа, в отличие от многих других вариантов бас-секции. Здесь все довольно легко, просто, понятно. То же самое, что и всегда мы делали. Я просто повторяю то, что уже есть, и немного редактирую. Например, вот эти вот ноты. И вот эти, они абсолютно идентичны. Да? Здесь только добавляется новая нота, которая раньше не было. Ну а вот эта вот часть, как вы видите, она абсолютно аналогична тоже. То есть она полностью совпадает поэтому отличия минимальные все это мы уже тоже разбирали на уроке по мелодиям так что ничего сложного нет здесь очень полезно и очень важно варьировать длину нот Но это действительно очень важно чтобы все звучало ну скажем так более интересно то есть какие-то нотки подлиней какие-то покороче это дает некое такое дополнительное движение это очень тоже важно и очень полезно что еще у нас есть какой у нас есть еще вариант у нас есть вариант когда мы работаем с я его называю бочка бас. Это когда сразу уже в а, сам сэмпл а, зашит а, бас. Это относится в первую очередь к бегру музыке. А, поэтому вот все, что касается бегрумов, а, вот там используется такой бас. Сейчас я покажу, как это работает. Для этого, конечно же, мне нужно зайти в соответствующие библиотеки да, какие-то бегрумовые. А, ну, они у меня на самом деле находятся вот здесь. Вот. Давайте возьмем, скажем, hard и drops. И здесь а, ну, можно вот так вот взять. All key. вот мы слышим да что есть уже какой-то бас здесь если мы посмотрим этот сэмпл посмотрим из чего он состоит то мы обнаружим следующее что в этом сэмпле у нас есть некая часть которая является бочкой давайте я сейчас покажу прям максимально детально вот эта вот часть вот это вот у нас давайте вот так вот разрежу да вот эта часть у нас является самой бочкой а вот это является басом если я сейчас удалю одну из них ну, мы слышим достаточно стандартный э, кик, да. Единственное, там в конце чуть щелкает. но ну, это легко как бы меняется э, с помощью фейда, да. Это легко делается. Все. Обычный короткий кик, не так ли, да. Очень знакомый нам, ничего такого. Но, но э, здесь есть еще вот эта саб-составляющая, так называемая. Это как раз-таки то, что дает вот этот вот именно бас. И вместе, вместе... Мы слышим вот такой вот звук. Сразу скажу, что я не рекомендую как-то синтезировать, знаете, брать какую-то бочку, значит, отдельно синтезировать вот этот вот бас, в каком-то синтезаторе их там как-то склеивать, смешивать. Все гораздо проще. Сейчас огромное количество сэмплов, они уже звучат круто, классно. Поэтому просто берете подходящий вам сэмпл. Здесь они раскиданы по нотам. Соответственно, здесь тональность бочки действительно имеет значение. Потому что если вы пишете в какой-то определенной тональности, то вам нужно брать именно бочку в той тональности, в которой вы работаете. Если же говорить про тональность бочки ну, в каких-то других стилях музыки, то я не сильно по этому поводу парюсь, вернее, не парюсь вовсе, я все делаю на слух. Единственное, когда действительно я задумываюсь о том, какая тональность у бочки, это когда вот идет работа с такими вот киками для бигрума, потому что здесь четко понятная, ярко выраженная басовая партия. Если мы сюда поставим какой-нибудь плагин типа тюнера, да, то мы достаточно отчетливо увидим, что здесь, да, вот нота 1 но Ну, это и слышно, как бы это и видно. А у такой бочки, например, у нее нету никакой, ну, как таковой тональности. То есть она. Ну, там чуть-чуть, да, что-то он определяет, но далеко не каждую бочку тюнер вообще будет определять. Ну и вообще, если посмотреть, как создается бочка, то а, бочка но она не может иметь какую-то определенную тональность, плюс на низких частотах ноты вообще обычно не слышно. Короче, чтобы не засорять сейчас этим голову, повторюсь, я лично заморачиваюсь по поводу тональности бочки только тогда, когда работают именно с такими киками, где ярко выражена вот эта вот басовая составляющая. Тогда, по сути, даже я саморачиваюсь не тональностью бочки, а тональностью баса именно в этом жанре музыки. Поэтому здесь примеров, я думаю, вы сто раз слышали уже много раз. Обычный big room. Такие бочки там используются повсеместно. И сейчас уже огромное количество сэмплов, которые нужно просто взять и использовать в своих треках. Здесь ничего сложного нету. Что касается других типов баса, я еще очень часто использую, ну и вообще рекомендую крутой классный тип бас-секции, который называют быстрый бас. Его суть очень простая. Давайте послушаем. Это часто используется в двух жанрах музыки. Это техно и также в трансе. В трансе вы прям вот очень часто это можете услышать, практически всегда. Давайте проверим. Мы слышим, да, вот, вспомните какой-нибудь PsyTransv трек. там, конечно, бочка, она более такая, ну, то есть более с кликом каким-то, да, это именно вопрос выбора сэмпла, но расстановка будет именно такая. Расстановка очень простая, на самом деле, если мы посмотрим, то обнаружим, что у нас идут ноты каждую одну шестнадцатую, кроме удара бочки. Ну, то есть вы можете просто поставить эти сэмплы, и эти ноты каждую одну шестнадцатую, но первый удар бочки, вот где приходится сильная доля ее пропускать. Ну, в общем, такая вот расстановка. Все. И за счет этого у вас получается такой тут -дут -дут -дут -дут ритм более крутой, более классный. А также нередко здесь используется свинг. Вообще при работе с басом очень круто использовать свинг. Благо а, здесь по умолчанию мы можем в... А лоджики это настроить и он сдвигает видите вот эти вот ноты это очень круто работает не всегда конечно но в некоторых а, жанрах может работать очень очень даже интересно и на самом деле а, круто давайте проверим как это будет работать в данном случае будет ли работать это без а, свинга так давайте сделаем свинг побольше например вот так вот без него с ним мы слышим да, такую оттяжку. А, на самом деле мне нравится свинг. Я не скажу, что я использую его всегда, но это крутая тема, которую тоже не нужно забывать. Если вкратце, то каждую вторую шестнажку он сдвигает чуть вправо. Как вы видите, да, вот она. Давайте я увеличу. Вот она, значит, первая шестнажка, вот вторая, первая, вторая, первая, вторая и так далее. И вот каждая вторая шестнадцатая, она чуть-чуть сдвигается. Что касается настроек свинга, я рекомендую и сам использую 50-70. Ну, обычно 60, такое эталонное значение в этих диапазонах В этом диапазоне, как по мне, свинка наиболее заметен, и в то же время он не настолько существенный, да, потому что если вы сделаете 100... Это тоже звучит в данном случае, но в некоторых ситуациях может звучать не очень. Поэтому свинг это не панацея, это просто фишка, которую вы можете использовать. Применяйте ее, тестируйте, пробуйте. Если это будет звучать круто, то окей. Но очень важный момент, если вы применяете свинг на басе, то обязательно применяйте этот же свинг на всех остальных звуках: на мелодии, на всем остальном. Потому что, ну, сами понимаете, если бас вы сдвинете, да, у вас ноты мелодии будут звучать вровень, или ноты там перкуссии, или еще каких-то других звуков, то это будет давать а, диссонанс и рассинхрон по ритму. Поэтому это очень важный момент также вот например еще есть такой вариант давайте я покажу это вот как раз такой техно здесь используется вот этот принцип вопрос-ответ все мы слышим да достаточно отчетливо что здесь есть некий вопро вопрос и есть некий ответ это очень круто работает и часто используется также, что еще? Давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть много вариантов, на самом деле, еще. И у нас есть мелодический бас. Ну, мы как бы его уже, на самом деле, разбирали с вами. Это когда бас играет какую-то определенную мелодию. Если вы внимательно смотрели непосредственно урок по мелодиям, то помните, что я включал бас. И, по сути, бас, ну, он реально был мелодией. да, вот Мелодия которая сыграна басом превращается в такой мелодический бас. Часто это используется в электрохаусе, в том же фьючер хаусе и в многих других жанрах музыки, где бас прям играет какую-то мелодию, качает и все круто. Ну давайте еще раз повторим этот момент. То есть это достаточно самостоятельный бас. Я не скажу, что вот этот бас прям сильно мелодический, он скорее а, подходит под а, формат такого обычного баса, который звучит вместе с прогрессией аккордов. Напомню, да, что если здесь мы поставим какую-то прогрессию аккордов с таким же ритмическим рисунком, то этот бас а, будет прекрасно звучать. Если у нас будет чуть более мелодический такой бас, а, то это будет звучать а, уже по-другому. И тогда такой бас, вероятнее всего, уже будет звучать самостоятельно. Показывать еще раз я его не буду, вы можете пересмотреть урок по мелодиям, и там я все это демонстрировал, поэтому вы уже знаете, да, как он работает. Так что повторяться не будем. Я думаю, логика понятна, да, что это какой-то бас, который либо звучит под мелодию, под аккордовую прогрессию, либо это более самостоятельный бас, который мы могли услышать в примерах с мелодиями. Ну, может быть, если все-таки не хотите, это да, переключаться, то... Давайте я сейчас покажу да, примеры мелодии, у меня есть проект, я сейчас буду переключаться с одного проекта на другой, потому что у меня все это собрано в разных проектах, вот мелодический бас, о я говорю, делаем помедленнее. Все. Здесь мы слышим, да, что это такая самостоятельная мелодия, которая сыграна басом. Все. Это такой мелодический бас, который звучит абсолютно самостоятельно. Все. Эти басы мы уже смотрели, поэтому я просто, так скажем, освежил это в вашей памяти. Окей. А теперь давайте разберем, что такое side чейны, как его используют. И заодно разберем еще один финальный тип баса, который называют длинный бас. Сейчас вы узнаете, почему я его так называю. Вот у нас здесь есть пример с таким а, басом. Просто обычный бас, длинный, ничего особенного, да, вот такой вот а, совершенно монотонный. И теперь давайте возьмем а, бочку и послушаем его вместе с а, киком. Ну, в принципе, да, бас и бас, просто гудит и все. На самом деле, такой бас тоже... Я не скажу, что часто, но бывает используется в треках. В основном он используется в тех треках, где основной акцент сделан не на грув, не на кач, не на басовую составляющую, а на мелодию, либо на вокал, либо на что-то другое. То есть он просто немного гудит, да, чтобы создать вот такую вибрацию. Но, конечно же, этот бас не может существовать без сайдечейна, как и любой абсолютно другой. Запомните важное правило, что всегда, когда мы делаем бас, мы используем сайдечейн. Это обязательное правило, которое необходимо, которого необходимо придерживаться. Есть два варианта использования SideChain. Первый вариант подходит для стилей с прямым ритмом, с прямым битом. Об этом мы тоже говорили да, с вами на четвертом уроке. И для ломанных ритмов подходит немного другой вариант SideChain. Давайте для начала разберем, что это вообще такое. Смотрите, у нас есть вот этот бас. Он у нас абсолютно ровный. да. Вот С помощью sms мы видим волноформу, видим, что он абсолютно ровный. А теперь, если мы добавим сюда такой плагин, как Kickstart, то у нас появляется некая пульсация давайте выберем вот такой вот пресет и сделаем ручку микс, например максимально что мы видим у нас происходит пульсация причем она очень похожа на ту что вот здесь вот у нас прорисовано что реально делает сайды чейн в данном случае kickstar смотрите суть такова когда два звука звучат одновременно они начинают конфликтовать когда два звука на одной и той же частоте звучат одновременно они начинают ну, прям реально очень сильно конфликтовать бочка звучит на низких частотах верно верно бас звучит на низких частотах тоже верно если они по нотам звучат одновременно а в данном случае они звучат одновременно да как мы видим то как раз нам и нужен сайвичейн чтобы непосредственно в момент удара бочки у нас громкость баса она просаживалась фактически представьте что мы прорисовали автоматизацию громкости для баса и каждую одну четвертую вот здесь вот да, стоит 1 четвертая то есть каждую одну четвертую у нас прорисовывается вот такая вот кривая и мы это наглядно видим здесь то есть у нас под удар бочки да вот так вот идет такая просадка а давайте я сейчас покажу может быть все это на мастере чтобы ну прям было максимально наглядно то есть вот у нас бас да, который просаживается под ударом бочки теперь мы добавляем саму бочку Видите, вот в эту нашу яму успешно встал кик. Если его выключить, понимаете, да, в чем суть? Если эту яму не делать, то у нас будет просто ковардак, у нас будет каша, у нас будет, ну, реально просто грязь на низких частотах. Но самое важное не только это, а то, что сайт chain дает вот эту вот которая заставляет людей танцевать, которая дает вот этот груф и кач. Ровный звук качает. Все. Мы с помощью сайди чейна убиваем двух зайцев сразу. Первое, мы создаем кач, который так важен в электронной танцевальной музыке. Второе, мы решаем конфликт между бочкой и басом, потому что непосредственно в момент удара бочки бас просаживается и как бы слушатели создается ощущение что бас и бочка звучат одновременно и вроде как бы не одновременно вроде они не мешают друг друга вроде и качает в общем все супер все прекрасно поэтому side chain это обязательная штука которая используется всегда при работе с басом и при работе с электронно танцевальной музыкой возникает вопрос как выбрать эти пресеты или за что они отвечают но ну, смотрите все очень легко и просто если бы у нас бочка была очень длинная вот давайте послушаем отдельно кик. Кик у нас но ну, по длительности приблизительно он на ну вот, если так зафризить. Ну вот смотрите, да, вот 1 четвертая, это вот столько, да, потому что каждую 1 четвертую у нас бьет кик. Он у нас по длине, ну, чуть меньше, чем 1 восьмая. То есть чуть меньше 2 шестнадцатых. То есть бочка в данном случае достаточно короткая, она не сильно длинная. Поэтому для нее не нужно много места. Если бы, если чисто теоретически, ну и практически, у нас был бы очень длинный кик, ну, представьте, прям длинный кик такой, длинный-длинный, то под него нужно было бы больше места, не так ли? Если же у нас бочка была бы очень короткой, еще короче, чем сейчас, то, скорее всего, нам не нужно было бы так много освобождать места для нее, то есть мы могли бы выбрать вот такой вот присед или такой. Да, потому что, как вы понимаете, если бочка была бы очень короткая, и мы выбрали такой пресет, то вот здесь вот примерно ударяет кик, здесь какая-то непонятная пустота, и только потом всплывает бас. Исходя из этого, логика какая? Мы настраиваем вот этот sidechain, исходя из того, какой длины у нас бочка. Это очень важно. Если бочка короткая, прям очень-очень короткая, то мы используем ну, примерно такие пресеты. Если бочка очень длинная, то, грубо говоря, такие. Но это теория, хотя она не противоречит практике, но чаще всего, чаще всего лично я, и даже я бы сказал не чаще всего, на процентов в 90 случаев, если я работаю с прямым битом, то я использую либо вот этот пресет, либо вот этот вот. Ну либо вот этот. Ну чаще всего, практически всегда используют вот этот пресет. Вот мне он больше всего нравится, и он почти всегда заходит. Все. Так что вот рекомендую его использовать, если вы работаете с музыкой в прямом бите, с прямым битом. Окей, я надеюсь здесь понятно, да? То есть в момент уда у нас просаживается громкость баса, появляется пульсация, разрешается частотный конфликт. Пресет, по которому будет работать sidechain, зависит от того, какой длины бочка. Теперь что дальше? Ручка микс. За что она отвечает? Давайте сейчас послушаем только бас. Если у нас ручка микс на 100%, то у нас идет максимальная просадка, видите, прям под 0. То есть здесь вот в этот момент у нас ничего не звучит. Если же я сделаю, например, ручку микс 50%, то это будет означать, что у нас громкость будет проваливаться не полностью, а только наполовину. Видите, то есть он проваливается только на... Ну, примерно половину как раз и получается и именно за это отвечает у нас ручка микс и на самом деле я рекомендую настраивать так мы об этом будем чуть позже говорить если мы используем sub то я рекомендую ставить ручку микс сто процентов если мы работаем с mid то где-то в районе 80 процентов но как правило side как раз где-то от 70 до 100 процентов и настраивается это такие самые оптимальные настройки потому что 60 процентов и 50 уже практически не слышно пульсации поэтому обычно 75 80 90 и даже 100 вот такие вот настройки теперь что касается ломанных ритмов ведь если ритм ломанный, да то здесь сайвичейн будет срабатывать некорректно почему потому что он срабатывает под прямой бит каждую одну четвертую он просаживает громкость а, баса предполагая что у нас бит прямой но это не всегда так поэтому мы должны выключить а, kickstart мы должны включить а, такой плагин под названием компрессор обычный родной встроенный компрессор давайте сделаем какой-то ломанный совершенно ритм прям максимально какой-то кривой вот такой да например и нам нужно сделать следующее теперь на наш бас мы вешаем компрессор обычный компрессор далее далее вот здесь вот мы выбираем в сайды чейни кик непосредственно с которым мы работаем вот он, да, здесь он будет либо в разделе «Аудио», если вы используете аудио информацию, либо в разделе «Инструментс». Тут тоже, если вы случайно не нашли бочку в разделе «Инструментс», то, возможно, потому что вы загрузили ее не как инструмент через эксамплер а загрузили как аудио поэтому здесь мы выбираем кик, и теперь мы делаем следующее ну на самом деле настройки атаки ä, можно поставить так это у нас рейша можно поставить 2 к 1 либо 4 к 1 я обычно ставлю 4 к 1 атаку можно поставить минимальную релиз пускай будет автоматический но ну, автогейн я обычно выключаю настраиваю потом на слух в общем вот такие настройки 4 к 1 атака минимальная релиз автоматически но его можно вообще не трогать и теперь смотрим слушаем Видите, у нас срабатывает сайды чейн только в момент удара кика если же если же чисто теоретически практически мы уберем вот все ноты да? срабатывать ничего не будет то есть у нас компрессор срабатывает только тогда когда у нас э, непосредственно звучит бочка когда она ударяет то сигнал поступает в этот самый компрессор который напомню у нас стоит на басе и затем затем именно в этот момент срабатывает вот этот вот сайт chain и начинает удавливать э, звук баса по громкости. Когда мы крутим threshold, здесь по большому счету он выполняет роль ручки микс. Чем threshold меньше, тем сильнее он задавливает звук. Мы уже слышим да, очень явную вот эту просадку. И в данном случае как раз-таки uh, threshold, вот он, threshold, uh, он выполняет роль uh, ручки mix. И чем он меньше, тем ручка mix как бы больше, Но ну, если проводить аналогию с кикстартом. Uh, чем больше, тем тем ручка mix меньше. В данном случае он вообще не срабатывает. Давайте посмотрим, как у нас поменялась теперь гибающая и вот именно на SM-соскопе а, вся эта вот история с именно басом. Видите? Именно в момент удара бочки у нас срабатывает sidechain. Также здесь, если мы выключим автоматический релиз... то релиз отвечает за то, за какое время звук будет возвращаться в исходное положение. То есть в какой-то степени, опять же, если проводить аналогию с кикстартом, это отвечает за то, будет ли вот такой вот пресет у нас, либо вот такой. Ну, чтобы было более наглядно, давайте я продемонстрирую. Буквально с одним ударом кика, чтобы сейчас нам было проще и понятней. Я оставлю сейчас только один удар бочки. Вот мы видим да, время, за которое он возвращается в исходное положение. Если сделать релиз очень большим, Видите, он очень медленно возвращается, вот, очень медленно. Если сделать релиз минимальным, то он старается сделать это максимально быстро. Поэтому релиз — это время, за которое громкость будет возвращаться на круги своя, а компрессор будет выключаться. Поэтому вот так вот это настраивается в музыке с сломанными ритмами, то есть вот таким вот образом делается sidechain, поэтому вот таким вот способом это все работает есть еще второй вернее третий вариант который я нередко использую особенно если работаю с басом это на самом деле очень круто работает это способ такой чуть более муторный но мне он нравится потому что позволяет более точно все настроить мы выключаем все эти компрессоры и просто ставим сюда самый обычный из утилити гейн и начинаем просто-напросто ручку гейна непосредственно, ручку громкости автоматизировать. Да, это может показаться совершенно муторно, но, как вы понимаете, это более точный способ, да, который позволяет настроить вот эту вот огибающую максимально точно. Единственный важный момент, что старайтесь избегать срезов под 90 градусов, потому что если где-то у вас 90 градусов срез резкий, то будет щелчок. Чтобы этого не было, нужно делать вот примерно так, видите, чуть более мягко. И дальше вы можете, например менять, да, каким-то образом вот так вот а, кривую, напоминаю, что здесь с сжатым Ctrl и шифтом вы можете это делать, то есть вот так вот, например, создавать здесь точки дополнительные, ну и в принципе мы можем сделать что-то очень похожее на то, что мы видели в том же кикстарте, либо где угодно еще, да, вот такая вот кривая, она очень-очень похожа на то, что мы видели в плагинах, и опять же, все зависит от длины вашего кика. И нередко бывает, если вы загружаете сюда бочку как сэмпл, то вы прям четко видите, до какого момента звучит вот этот кик. И в этом случае, когда вы настраиваете сайт Chain, то вы в буквальном смысле пытаетесь их подставить так, чтобы они, как знаете, пазл такой сошлись друг с другом. Ну, вот если очень так быстро показать этот пример, вот мы берем бочку. Допустим, где у нас тут кикс. Ну, неважно, допустим, вот такой вот мы кик берем, к примеру, да, первый попавшийся взял. Он у нас, как вы видите, длиной, ну, так себе, да, не сильно длинный. Соответственно, вот здесь вот он уже прям железобетонно заканчивается. Это означает, что, скорее всего, тут уже ручка вот громкости должна быть в исходном положении, ну, вероятнее всего так. И вот примерно вот так вот это должно быть настроено. То есть все зависит от длины нашего кика. Понятно, что здесь все это делается еще на слух, но даже визуально вы можете подсказывать себе, как, скорее всего, должно быть. Итак, напомню, у нас есть несколько типов бас-секций. Это вопрос-ответ, когда несколько разных басов звучат вместе друг с другом, создавая действительно как будто диалог. Дальше у нас есть 808, который часто используется в хип-хоп, рэп, трэп и подобной музыке. Также у нас есть быстрый бас, который применяется в техномузыке и в сайдрансе очень часто. Также у нас есть бас-бочка, когда мы берем какой-то сэмпл, там уже сразу у нас есть и кик, и бас для него. Это практически всегда применимо для бигрума. Также у нас есть обычный бас, который звучит под аккорды, как правило, такой монотонный бас, сам по себе он может звучать не очень круто, но вместе с мелодией, с аккордами звучит хорошо. Есть самостоятельный мелодический бас, который я тоже показывал, который может прям соликом, да, где-то в дропе звучать. И есть такой вот длинный бас на наподобие того, что я показал. То есть он используется не так часто и применим больше для тех стилей музыки и для тех случаев, когда на бас не делается большой акцент, а больше акцент делается на мелодию, либо на что-то еще. Также мы разобрали три варианта работы с сайдчейном. Это... Кикстарт и аналогичные плагины при работе с прямым ритмом, а также при работе с сломанным ритмом, это использование компрессора встроенного и также использование просто обычной автоматизации, которым можем громкость выравнивать, тем самым создавая пульсацию и решая частотные конфликты между бочкой и непосредственно басом. На этом все, так что попрактикуйте все эти типы бас-секции, можете их как-то комбинировать, использовать их в своих треках и это будет такое ваше домашнее задание.